Сегодня в Харькове проходит турнир по пауэрлифтингу и джиму лёжа «Open Харьков 2019». Это традиционный турнир для этого времени года. Уже шестой, первый турнир состоялся в 2013 году. И с каждым годом количество участников, уровень подготовки спортсменов постоянно растет. Со своей стороны мы стараемся, чтобы уровень проведения соревнований также рос. Вчера проходили соревнования по троеборью классический пауэрлифтинг без наколенников. Кто этот отметит высокий результат, рыбалка Максима, который в весовой категории до 125 кг преодолел вес в приседаниях 325 кг без использования наколенников. Хочу пригласить всех спортсменов на следующий турнир Федерации Пауэрлифтинга Украины РАВ 100%, который состоится в июне, международный турнир по подъему штанги на бицепс, становой тяги и многоповторному жиму лёжа. Хочу выразить благодарность фитнес-клубу Кинг, и его представителям за всяческую помощь, оказанную в процессе проведения соревнований и в процессе его подготовки. Лично хочу отметить э, Виталия Литвиненко. Благодаря сотрудничеству с Федерацией Равстопа Уличенко и лично знакомства с Петром Тищенко на предыдущих соревнованиях возникла идея провести соревнования международного уровня здесь, на базе фитнес-центра Кинка на Алексеевке. Совместными усилиями все получилось, сделали большой масштаб, много спортсменов приехало. То есть ожидали даже гораздо меньше, но все замечательно получилось. Спасибо администрации Кинг за содействие. Я имею непосредственное отношение к данному виду спорта, являюсь мастером спорта международного класса по фейерлифтингу. На предыдущих соревнованиях получил звание международного класса и занял первое место по подъему на беседу. Всем желаю новых рекордов, новых достижений не только в спорте, но и в жизни. Сегодняшние соревнования для меня сложились очень-очень позитивно. Я заняла первое место в Абсолютке и новый рекорд в своей возрастной категории – 72 килограмма. Занимаюсь я давно, около 10 лет, но прогресс как бы, пошел только последние полгода благодаря моему тренеру Чанышеву Владиславу. Очень хочу отметить очень хорошую организацию. Пяти тысячи соревнований, как всегда, на очень высоком уровне. Будем стараться дальше дать килограмм 80, как минимум и до 48, желательно, без потери, через показателей. Вчера я выступал как бы, на соревнованиях раз в 100%. Выступил очень хорошо, мне понравилось. Установил сразу три рекорда Украины. В приседаниях мне покорился вес 315 кг. Не скажу, что вес большой, но мой рекорд. Ну и, соответственно, рекорд Федерации. Становой тяги мне покорились 330. Становая тяга не мой, как бы конек. я приседаю, я лучший в общем -то. но все равно рекорд, я доволен. Ну и в сумме троебори я обновил свой рекорд федерации 830 килограмм. Хотел бы, конечно же, поблагодарить своего сенсея Кончарова Андрея Александровича, без него успеха бы не было.